Такой городок построен из детей в поселке О, какая Ага. ага. Бол... Возьмем. Зачем она нам? А это что такое? Вот это. Угу. Сколько детей откуда прибежало? Дети откуда прибежали? Ноги тренировать. Ноги качать, а тихо. Сюда, это? ноги сюда ставишь. Что еще надо Костя? А, я отталкиваешься. Сюда ставь. И толкай ногами, толкай. А ближе. О, это такое А это на лодках Да лод вот на лодке, крепче. Что-то тяжелее. это Паша, не приглашала. Смотри, садись. on the same Она подтягивается. Потягивается. Бегает. Бегает. Так, можешь? А, а там, там, пустят, там... А там Нет, надо это... по рукам. Покажи, как, Ставите, как стави, по вот по Где, а где у нас Максимка вообще? Максим! Видишь его? Максим! А, вон он, да. Где? Он на большой горке. Угу. площадка ребят детская была сейчас еще пройдемся попозже посмотрим что вот моя школа бывшая угу. в этой школе я учился ребята сейчас пойдем покажем Кость, стой тут а там сейчас я подойду до школы скажу баскетбольная площадка вот этих лавочек не было да и асфальта вот не было когда я учился Это школа номер два была ну и сейчас она есть в принципе работает ну, что красиво сделали но ну, вот на окраинах поселка вот мостовая я вам показывал там надо сделать обязательно ребят потому что ногу можно сломать просто вот вот тут я учился. Добро пожаловать. Это этот дом культуры. Такой тоже уже старенький. Когда я еще был, он такой же был. В таком же состоянии все осталось. Вот это школа. Точка роста. Так, ну ладненько, сейчас дети погуляют, потом еще, наверное, пройдемся, покажу, может, что-нибудь вам интересное, а вы не приключайтесь. Ну, ребята, мимо родника, идем на море купаться, решили водички попить, налей ко мне водички. Давай, так. А, комары, конечно, в лесу не такую хорошую. Родникова водички, ребят. О, аж зубы сводится. Хочешь попить, Фетя? Максим, хочешь попить? Нет. Фетя, ты хочешь? А, да, я хочу, я хочу. Федь, будешь? Быстрее пей, ты мне комар руку сейчас. Маридинный! Мариринный. Да? Он тут он тут. Здесь. А, вкусная. Ой. Кость ты будешь? Нет. А, да буду. Блин, а раньше ты не мог сказать. Ой, На. Сейчас, сейчас А, ты бутылку хочешь набрать? Да, конечно. А. Да. Вот такой родничок, ребят. Комары, конечно, атакуют. Вот такой родничок. Не знаю, видно там. Темно, наверное родник Вот вода тут чистая Ясные. самая чистая родник в поселке ну, сейчас точно. Сейчас едет, едет. кормушечка для птиц для белки что ли едет, что тут белка кстати живет ребят Ой, да тут белочка живет вот он В общем, ребятушки и оттуда, Попили водички в. и пойдем на море. А вы не приключайтесь. Вот еще одно, ребята, место прикольное. Вумби, это Смотрите. называется гладкие скалы. Смотрите, какая красота, ребята. Это Взял детей сюда. Смотрите, какой это пейзаж. Это красота, да? Пойдем. Пойдем. Ледни, когда, ледни, когда проходил. Не знаю, слышно меня там или нет, или ветер мешает. Получились гладкие сквалы такие. Сейчас спустимся пониже немножко к морю покажу вам всю красоту. Смотрите, какая красота взят. О, как красиво! Да. Смотри, красные! Давай посмотрим. Да. Белое море, ребят. Мелкими были постоянно тут, отдыхали, купались. Как спускаться? А? Как спускаться? Так вот. Эй. Эй. Прыгай, Фельд. Коешка не бегайте тут. Откуда вода взялась, наверное, родники бьют где-то. Вон люди отдыхают. На лодках ездит, купается. Вот она! А -а -а. У -у -у. Какая красота! Такая красота Покупаться. А хотел купаться. Затрыти! Тут глупак вообще для тебя. Вон, лужа. Вон, лужа вам хорошая. Че? Лужа, петь. Где? Так, это взять палочку, чтобы не сидеть Где на камушке. Не, не гусь, кожа. О! И... Тихо! А в носок-то надо снимать или не надо? А? Максим-то он в носке сунул Носки снимать Снимай обувь, Максим, побегайте бы. Босиком побегайте, снимай сейчас отдохнем тут и пойдем домой уже обедать вот. так что ребята вот такой вот такие красота ребят кругом интересно ты... чего кость купаться пойдешь а? А? А? Что пойдешь купаться Нет, мы не что там пойдем. Ну иди купать. Да. Ну там Мы будем такие Ну, так далеко не заплывает, то это море. Скорее, вы вот тут, Нет, они не хотят. Там. Вот да они глубоко очень. Ну вот тут мужик. А. Иди, иди. И за руку возьми его. Потрогаем водичку, ребят. Придут. <связи> Тут не заста ⁇ Ты попадаешь, водишь. Ты попадаешь. Ты попадаешь. Ты Сейчас прохладно, все равно вода. Для меня прохладно, я не знаю. <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> Белое море, оно такое. Такое белое море, ребят. Слушайте, упались! Спал! Вот тут Я. стой. Я. Так, девятая волна должна быть. Девятая волна сейчас. Здесь девятая Нет, скользко тут. Очень я Нет, ты не удержишься, тут волна сильная. Видишь, какая в море унесет тебя? Не отпускай меня, а то плывет. прощаемся с этим местом за сегодня еще люди подходят девчонки купаются а моя бригада пошла домой ужинать тут кстати белые ночи сейчас ребят так что солнце днем и ночью светит вот в таком положении по кругу Девчонки упасть, пойдем поснимаем. Ну как водичка? Теплая. Близко не подходи, а то что скользнешь. люди отдыхают. Как водичка-то? Теплая? Вот, видите, купаются. А мы чуть-чуть купаемся, да? Да. А я сам не понимаю. А где у нас Костик? Там. Где, -то, где -то мы а -да. сидели. О, ну обехка пошли. Ага. Какие хитрые, за ними? Да, вот такая природа, ребят, смотрите, Сосенки маленькие Смотри, а -а -а! они махнут сами, а, -а, -а. а почему это? А, -а, -а. а, -а, -а, -а. это какие-то бабочки? Быстрее, Фед, быстрее На том деревне сидел, не знаю. Сиська! А -а -а. Сиська! Сиська. она не обкаканная? Не обкаканная. А почему такая зеленая? Не спелая еще. Будет пойдем ужинать. Пойдем ужинать, ребята. заканчиваем ролик. Всем пока с Белого моря. Ждите следующих роликов, как говорится. Тут мы до 29 числа еще вам поснимаем что-нибудь интересненькое. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.